предсказания купили машину hundai bretta очень довольны покупкой большая благодарность менеджеру максиму проведение этой сделки все подробно объяснил что хочет и хотим пожелать вашему салону больших продаж большого рейтинга в мире продаж удачи и карьерного роста всем вашим сотрудникам. Мы вас будем советовать. Спасибо большое.